Здорово. В наше время сложно удивить чем-то новым. А ведь все новое придумать очень просто. Особенно, когда подсмотрел это новое у кого-нибудь другого. <свес> industrial country это вещь звучит идеально не то, что беспонтовые бумкалки в легковушках кстати, говорят, со следующего года на сабвуферы в автомобилях придется ставить глушитель. а то на асфальте от звуковой волны колея образуется и в ладах-калинах винтики-болтики самовыкручиваются а тут просто песня у группы барабанщик заболел, прислал вместо себя драм-машину это в городах она может только звуки издавать а на фермах и поле спахать может и урожай вывести и в клубе вечером зажечь пару баков соляры да без нее в нормальном хозяйстве вообще как без рук Но тут есть один минус. Машина, она и в Африке машина, бездушная железяка как, как ни крути. Когда не устает. Может, хватит играть, руки отваливаются. Терпи, там полно горючки, играем, пока двигатель не заглохнет. Обратите внимание, он тарахтит где-то так, ну, на 100-200 оборотов. А если газануть? Что вы ощущаете, когда вы очень голодны? Злость. Раздражительность. Mm -hmm. А что вы ощущаете, когда вам в чем-то отказывают? Злость. Раздражительность. Mm -hmm. А что вы чувствуете, когда вам отказывают в еде, и при этом вы очень голодны? Я перебью их всех, но вот именно это в следующем видео. Как вы поняли, все происходит у окна фастфуд-кафе, где женщина пытается купить наггетсы. Я понял, что фастфуд и правда очень вреден. Потому что, как выяснилось, за парочку наггетсов можно спокойно отхватить по щам. Леди, откуда столько ненависти? Неужели эти дни, эти голодные дни? Похоже, что Nгets это единственное, что сейчас может помочь. А может быть, это просто реклама закусочной? где по сюжету разъяренные женщины готовы убивать ради жареной курятины. И вообще, вы заметили это загадочное движение ногой? Что она пыталась сделать? Показать свою обувь из коллекции Осень-зима? Или эта женщина была осмитана собаками и решила пометить так вот территорию? В общем, атмосфера накаляется, и это только начало. Блин, это прям дикая битва. Кассир молодец, не растерялся. Это не тот случай, когда сдача не нашлось. Хотя по правде я не понял, кассир это мужчина или женщина. Вообще было бы смешно, если бы покупательница также же ломилась в аптеку за успокоительную. Я моя валерьянка! Продайте мне, черту, валерьянка! То, что происходит дальше, очень напоминает фильм ужас, когда космические десантники еле-еле успевают закрыть стеклянную дверь от монстра. А он потом неистово бьется в стекло в попытке всех сожрать. Но в конце концов, в любом фильме монстр все-таки врывается в комнату. И, конечно же, стандартных хэппи -энд. Монстра прогнали, и все остались живы. Кроме кошек, которые пошли на наггетсы. Когда смотришь следующее видео, невольно возникает такая реакция. «Уй, так мило!» А что если владелец собаки решил на ней сэкономить? Так, Шарик, вода подорожала, лапы мыть не будем, так что вытирай коврик. Да не сотри только, а то жена меня точно убьет. А может это недалекое будущее? Собаки слишком быстро эволюционируют. Привет, Шарик, ух ты, прикольно, ты даже лапу вытираешь об коврик. А, то есть то, что я разговариваю с закрытой рутом уже второй год, тебе это никак не удивляет? А если эта собака вовсе не настоящая, а робот? Вы слышали, как на нее сообщение пришло? Ура! не нашелся! Правда измельчал чутка. Походу на собачьем порносайте вирус подцепил. А следующее видео еще раз докажет, что воровать нехорошо. А может это вовсе не вора, новая услуга для ленивых. Не хочешь сам ходить по супермаркету? За отдельную плату мы будем таскать тебя из отдела в отдел. А теперь в продуктовый. А может, у парня просто очень грязные ботинки. Вот он попросил, чтобы не пачкать пол, протянуть его на спине. Или все дело в уборщица, которая ушла и попросила охранника вымыть пол вместо нее. Кстати, мне это напомнило одну известную сцену. Брось меня, командир! Нет, мы выйдем отсюда только вдвоем. А если бы этот парень был поздоровее, охраннику бы пришлось позвать бабку, внучку, жучку, кошку и мышку. А может это тренировку на очень бедного бобслейного клуба. Ну просто денег на сам бобслей пока нет. Или в торговом центре просто сломались аттракционы, вот охранника выручает как можно. А знаете, что сказал парень перед тем, как охранник его потащил? Покатай! Меня большая черепаха а через пару минут охранник остановится и скажет а теперь ты меня но тот отрывок что мы увидим еще просто сказка для парня по сравнению с тем что он пережил в подсобке охраны а именно чередование холодного душа в унитазе и горячего паяльника в заднице это был плюс 100 500 меня зовут максим Пока. Все думают, что футбол это способ неспешно прогуливаться по зеленой травке и изредка пина и круглый предмет. Но хрен вам! Это остросюжетное зрелище, которое наполнено такими острыми моментами, как Челюсти! Все, матч-ухана, игроки в депрессии. Теперь до конца тайма будут искать, кто из футболистов ее потерял. Молодежь-то давно нет, старички одни играют. Но, возможно, не все так плохо, как кажется. Просто какой-то болельщик слишком сильно свистнул. Камоволерок, еще... Это... Так, ребят, судя по всему, нам дают понять, что за плохую игру нам выбьют зубы. Но зубов боятся в футбол не играть! А вообще проблема футбола в истинной мотивации. Им бы ворота застеклить и все. Как будто в детстве окно разбил. Тогда мечом точно попадут. И никакие челюсти в качестве пугала не понадобятся. Точно! В Сколково надо разработать специальные челюсти, которые наших футболистов будут по полю гонять. Пас! Многие думают, что бобры безобидные грузуны деревьев и строители плотин Но оказывается все не совсем так Хотя Бобров понять можно. Сам видел, шуба из них стоят десятки тысяч. А Бобров ни копейки не перепадает. С чего им теперь людей любить? Они схватили ее, унесли на шубу. Что, за мной пришел? На воротник не хватает? А ну иди сюда, я из тебя кожан сделаю. Вообще весной Бобров всегда настроение такое. Их как магнитом тянет размножаться. А кого не тянет? Я возбудился. И всех встречных мужиков они принимают за противников Двуногий, ничего личного Но конкуренты мне не нужны А может он изгрыз для плотины уйму деревья? И теперь ему мерещатся призраки невидно убиенных сосен и березок Вот бобра и колбасит, на всех кидается На самом деле бобр перепел древесного спирта И теперь у него голова раскалывается Мне так плохо, еще и ты тут топаешь Однажды человек изобрел лестницу Прошло уже 5000 лет И человек изобрел лестницу, которая поднимает людей сама Эскалатор Не получается. Да потому что название какое-то непонятно Не нашинское. этот это западная вся эта ерунда. Куда лучше лестница чудесница. <музыка> Все равно плохо. Дело в том, что жители отдаленных деревень и кишлаков не знают, что ступая на лестницу чудесницу, нужно говорить волшебные слова. Лестница визи. <музыка> Нет, уважаемая лестница, слушай, визи, пожалуйста. равно проблемы может нужно не просить а угрожать чудовищному изобретению. будь ты проклят шайта машина я твой труба шатал <«Музыка> что же делать да вот чего <«Музыка> и получилась обычная мирная лестница изобретенная 5000 лет назад все в детстве ходили на карате в мечтах научиться разбивать доски Ну или давать сдачи обидчикам Так вот, этот парень готов осуществить мечту <звы> Нет, это какая-то фигня Еще раз Вы видели, как его покинул последний ученик? Вот мой папа на день ВДВ раковину головой разбил! А каратэ для слабаков! Фарин начинает понимать, что если он что-то не сделает, то вся его карьера каратиста рухнет к чертям. Во! Зачем же рукой? Ногой стопудовый вариант. Давай! Ну! Ура! Нет! Он просто попал ребенку доской в лицо. Знаете, он же так может стать причиной катастрофы. Я бы ему дал имя Жан-Клод-Ван-Дал Потому что он не останавливается и калечит еще одного человека В общем, конечно же, ничего сверхъестественного не произошло И он не смог разбить Блин, ну ты козел Это был Плюс 100500 Меня зовут Максим С Новым Годом! Максим! Так, тут немножко разлили Вот мне главное не споткнуться, Так, потом придется мне тут все утирать после вас, ребят. <смех> <смех> я работаю за яблоки сушеные. <смех> вот. Сейчас, короче, сейчас я э, спою песню. Я ее даже в группе выкладывал. Короче, группа Manover Board. Вот, я ее послушал 720 раз за три дня. Вот, я, наверное, тогда этого раньше музыку вообще не слушал так много. <смех> в общем, песня называется Toot and Beef. I'm blinded, I'm blinded by the promise of happiness if I can find it. Level-minded. I'm blinded by the promise of a business.